всем привет разыграл я nft генератор 110 нашелся победитель но он отказался от своего приза, сказал мне ничего не нужно и в этом видео я буду выбирать нового победителя условия были максимально простые сейчас я их еще раз зачитаю зарегистрироваться в компании aurora Подписаться на канал, вот ссылка. Подписаться на чат, поставить лайк под это видео, написать комментарий под этим видео. Максимально простые условия, кто их выполнил, тот участвует в розыгрыше. Смотрите, переходим вот в само приложение «Аврора». Здесь у меня вот 63 реферала. И по этим вот никам будем разыгрывать генератор. Так само и в следующем розыгрыше будем разыгрывать именно между теми людьми, кто будет зарегистрирован в компанию Аврора и скачать себе данное приложение. В принципе, такие условия и были, но я выбрал победителя по комментариям. Данный человек мне написал, но он отказался от генератора, так как он не знает, что с ним делать и как работать в данной компании. Итак, переходим в Райдамайзер, выбираем здесь одного победителя. Здесь 63, ставлю и нажимаю кнопочку ⁇ сгенерировать. Итак, 27 номер выпадает. Открываю приложение и считаем. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, Квазар, 17 восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать три, двадцать 25, 26, 27. Вот он наш победитель. Искраем. Искраем. Если ты смотришь это видео, напиши мне в личку и сразу же скидывай мне скриншоты. Что ты действительно подписан? На телеграм канал, на телеграм чат. И ты получишь свой NFT-генератор стоимостью 80 долларов. На этом, друзья, розыгрыш подошел к концу. Следите за новостями. В ближайшее время запустим новый розыгрыш. И пускай вам повезет. Всем желаю хорошего дня и всем пока.